Теряли мяч спокойненько, до центра уходишь? А вы два боковых крайних работаете, помогаете Не, он был. Вы возвращаетесь, кучу создаваетесь. И потом уже два учусь, Андрюха, как играете. просил Постарайтесь. Да. Можно длинную на Андрюху, и кто-то двое поддерживает. И кто У нас два полузащитника. Вот ваша работа. Устали, попросили замену, поменялись, отдохнули. Центральный полузащитник между вами здесь. И все, давайте. Если я выиграю, ну, надо как-то зло быть. У нас он в той игре бля, один возьмет бля, всех подряд. Бля, хоть как-то придержите, бля, нельзя себя выигрывать. Придержите, чтобы команда вернулась, чтобы не было контратак. И позлее. Бля, мы даже поймать никого не могли там, в том смысле. Настроение, настроение отличное. Первый матч у нас, безусловно, конечно, не дался, но там, извините, космос был. Команда у нас все таки еще не до конца подготовлена. Но, слава богу, состав мы укомплектовали полностью, ребят показали себя отлично. И перспективы на будущее у нас виднеются. Я думаю, что дальше, в принципе, мы можем бороться за какие-то места, да, ну, то есть выигрывать. Главное, чтобы тренировки, тренировки проходили постоянно и пацаны на них Все, пошли, ходили. Подходи. Даня, подходи, подходи! Все. Все, шороху наводим! Подкат надо! Здорово! Молодцы! Меня подряд мы ну, тренировались, сегодня вот отыграли матч, одержали победу, 4-1 доминировали на протяжении всей игры, сломали буквально соперника. Ну а завтра играем 11 на 11, наш первый Давай, матч, матч против Вперед, Локомотив! Хороший! Обыгрывай. Обыгрывай. Волкова, волкова. Да. Андрюха, Андрюха, быстрее! завтра Домой Немас! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! ты Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Пожуже! Один! один, один стоп, Молодцы, молодцы, Браво, браво! Я... Ну, хоть бы наши силы, дальше попадаем. А, ну, что это было? А, что это А на Первый у нас еще автогол. А со своей половины два раза в один в один. Это мы играли как-то. Приезжал у нас не все, по-моему. Приезжал в Кокеат, по-моему, армянской команды. А он в центре получает защитник на него. Он мог очков. А, не. Ему закинули, он в один 1 Бросят, бегают, заштрафнуют. Бросят, между ног, блядь. И бежит, когда мяч Латки Не забивай. как бы, С мячом забежал плечом А завтра на сколько еще раз На... На... На... На... На... На... На... На... На... На... да? На... На... На... А то завтра На... надо будет. Вот, наши, наши парня, наш тренер, многоуважаемый Сергей Николаевич Чебанов. <соррес> вот, Волков, звезда наша, секира, Виктор Федосеев выгрызает в центре поля. А я не выгрызаю, да? Ты, Ты не секира. А я... Ты, не... Ты еще на прозвище <соррес> нет, не наработал. <соррес> он за один тайм наработал. <соррес> вот. вот. Работаем перед. дальше. Движемся вперед, вот, как локомотив, паровозик, который смог...